И всем привет, с вами Богдан, сегодня я вам покажу пак мой для Контр-Сити Photoshop. Давайте зайдем посмотрим. Вот тут карта есть, потом клякса, клякса мелочи, оружие, разнообразие, рисунки, цвета, фоны, шрифты. Вот много чего тут, давайте посмотрим. Вот ангар даже есть, смотрите. Много чего. Некоторые элементы я брал с пака Грома. Также ссылочка будет в описании на его пак. Вот враг у ворот. Вот. Зона Z. Тут вообще красиво все, смотрите. Особенно вот это. Красиво, да? Потом индесал. Вот. Ну, тут, в общем, много чего. Вот каляпка какая-то. Ну, для фотошопа что-то сойдет. куда-то вставить. Мелочи, а, билеты, например вот, какой-то билет, потом детали сетов, вот смотрите, тут есть штурмовик, стул развед, проходный бриз, плакеж, олимпиец, некровойн и так далее. Давайте зайдем на некровойн, посмотрим, детали у вас смотрите, можно вставить куда-нибудь там в превью видео. ВКС даже есть. ВКС 1, 3 и 2. Опа пустая почему-то. Ладно, потом встал и все Давайте дальше посмотрим. Достижения. Вот все тут достижения есть. Вот все. Прям все-все. А, достижения без Да-да, вы не услышали. <с qué> Смотрите. Убить, например.. Вот какого-то чувака. Давайте еще посмотрим. Значки, ВКС. Так, иконки. Тут оружие какие-то. Картинки какие-то вот. КБ, кейсы, кубки, маски. Потом оружие идут. Большевик, вождь, за счет и кобра. Самое лучшее. Давайте кобру посмотрим. Вот. Данный пак собирал я. Так. Разнообразие. Ну тут вот. Какое-то что-то такое. Рисунки. Самое прикольное вот. Это вырезки, можно видео вставлять. Сата. Ну вот дальше идут что-то такое. Фоны для превью вот есть. Много чего. Шрифты. Устанавливайте вот, например, вот так вот. Нажимайте сюда. Кнопочка тут есть установить. Нажимайте на неё. Нажимайте да. Все, оно устанавливается. Все, оно установилось. Давайте перейдем в Photoshop. Покажу вам, как работать с этим паком. Сейчас запустим его. Все, запускается. Подождем. Давайте на этом видео наберем 10 лайков, и я выпущу пак для YouTube. Будут музыка без авторских прав Фоны, только другие по контрастити, Много чего Вот теперь тачим вот сюда Файл создать Я вам пример покажу Окей Всё, создал, сейчас покажу Не продержу а, да. а, Фоны его на фотошоп Вставляем вот сюда его. растягиваем, Вот. Так. Нажимаем на галочку. Потом берем какой-нибудь. Давайте теперь ставим. А напишем тут что-нибудь. Например. Богдан. Вот. Можно тут променять размер. Я поставлю на 110. Желаю вам опять на голове опять на галочку опять на голове Желаю Сойдет... опять его вот сюда то, что то я правда не умею, но да, чуть-чуть умею, смотрите. Вот. Нажимаем на галочку. Потом еще что позже можно прилепить сюда. Например, киборга, давайте возьмем. Вот, красивый. Довторяем. Вот. Ну вот вы поняли смысл, что можете его сказать. Потом его сохранять, всё будет в описании крома и мой. Кому понравилось видео, тогда ставь лайк, подписывайся на мой канал, а кто первый напишет комментарий, то я лайк лайкну и закреплю. Всем удачи и пока-пока.